Поехали! Еха! Так, приехали в горки кататься. Вот это у нас горный комплекс. Моя семья идет. Вот еще. Пошли, сейчас будем кататься. Зима 2020. Так, здесь у нас подъемник. Люди здесь на лыжах. Вот поднимается до комплекса. Будем подниматься туда потихоньку. Только начинается сейчас сезон. Пойдем. Сына, куда? Давайте, ага. Это горы. Искренний. Очень, очень, Верх так да? Да, да мои сынки. Держись! <социт> все разлетелись, а. но Ну, такие экстремалы Я на могу А этот все, а? Корреспондент Пойдем, а. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. аппарате сейчас о, Вот мой аппарат. Вот на этом аппарате сейчас я Поехали! ю -ху! Еха! Вот такой вот у нас сегодня. Ой! Началась чистка сейчас. Все дорожки почистят. Техника пришла. Мои детки пошли, идут. Ух, как они! А. Идут довольные, надетые. На не, не, не тормозите, давай, давай, давай, давай, давай, езжайте, езжайте, езжайте. Ай, молодцы! А, Сашка, вот детвора, а. довольные. Ну, хорошо, их занять, словить сюда. Белой куртой, лестерей, делой, а ну давай, здесь, наверное, перекусим, да? А потом уже дальше. Да, видимо. Вот у нас вот так летает надо план. Параплан. Вот мои детки. Сейчас мы в них пойдем. Как голубь идет пипят. Так мы сейчас попьем. С горочки. Горка протяженности 400 метров 35 градусов, даже больше 45 градусов где-то спуска. Давай, давай, поехали с горки. Давай, давай, давай, давай, давай. Ох, доехал наконец. Фу.